по бом по три пу по фатхе по по кесро пы по пы по бом в начале слова дружит с тем, кто слева? То в середине слова дает соединение? Направо и налево. По в конце слова дает соединение в правую сторону. За, ва, за, за, за, за, за, за, за, ва, ва, который слева. Во в середине слова протягивает две ручки. Вправо и влево. Во в конце слова тянет ручку в правую сторону. Айн, айн,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 Айн в середине слова протягивает две руки тому, кто справа и тому, кто слева. Айн в конце слова протягивает правую руку тому, кто справа. أه أه شيشي <له> شيشي شي شي غين فتح غ غين كسر غ. غ. غ غ غ غين ضم غ. غ غ غ غين فتح غ غين كسر غ غ غ в начале слова протягивает левую руку. В середине слова протягивает две руки тому, кто справа, и тому, кто слева. В конце слова протягивает правую руку.